Всем привет! И сейчас мы будем реализовывать логику передвижения персонажа в положении лежа. Как мы помним, помним, мы сделали анимации того, как передвигается наш персонаж, и теперь нам нужно написать саму логику передвижения. Так давайте мы перейдем. Для начала перенесем нашу анимацию. Манекен Animation, Base Locomotion. Так, перенесем наши анимации. И создадим Blend Space. Так, Blend Space. Blueprint нет, animation, uh, blend space 1d, нам будет достаточно blend space 1d, Я назову base-lay locomotion, откроем его и здесь укажем параметр speed, максимальный параметр у нас будет я думаю если мы присядя ходим со скоростью 100 то я думаю 50 пока что установим так lay волк и также нам нужен лей айду Interpolation мы установим на 3. Так. Мы сделали Blend Space. И теперь давайте перейдем в папку Blueprint. Так, Charter Blueprint. И Action Moment. Как мы помним, в уроке по приседанию мы сделали нашу смену состояний, то есть с помощью enumeration. Давайте создадим функцию Lay и сделаем то же самое. Так... лей или как мы здесь назвали movement type давайте movement type lay movement type тип переменной movement type делаем switch и теперь мы должны прописать логику того как мы делаем приседание во-первых нам нужна булевая переменная variable из lay active мы делаем ее true deactivate мы делаем false это нам нужно для того чтобы мы изменяли в анимационном лупринте наше положение так это мы сделали также давайте откроем анимационный blueprint и сразу в референсах мы возьмем нашего персонажа возьмем get action moment и здесь мы возьмем get lay get lay, и сделаем промоту variable так. Это мы можем теперь закрыть, нам понадобится анимационный граф, так, Base Locomotion и мы будем переход в делать здесь по той причине, чтобы нам не делать ограничения на прыжки, проигрывание анимации прыжков, а всего лишь переход к ползанию. Так, нам нужно достать анимацию. PlayStand, это то, что он встает. Uh, to lay, idle to lay, и также нам нужен uh, base lay locomotion. Так, из момента мы переходим в idle to lay. В том случае, если lay true, мы из lay true, также мы в lay true должны убрать галочку doop animation. И stand, также мы должны убрать галочку. Так, давайте сразу стрелки все выставим. И так, от idle to lay мы переходим. И достаем get uh, mining. Так, таймер, таймер. Get time uh, anime mining. Uh, так, больше 0.2 мы потом поиграем с этим значением чтобы более наглядно это увидеть так если больше 0.2, то мы переходим в base locomotion здесь нам нужно установить speed скорость после этого если getLay not boolean если мы уже ну, э, активировали то что мы встаем мы должны проиграть анимацию так time тайм э, майнинг больше 02 Compile Save. Uh, так, в блупринте персонажа мы достаем Action Moment и давайте на кнопку Z мы достанем Lay функцию и также выставим uh, деактивацию на отжатие. так в принципе мы уже можем это проверить я думаю так персонаж ложится персонаж ползет и также встает Единственное, что у нас это все происходит очень быстро. Так, и нам нужно немного это настроить. Сейчас я посмотрю в джампе. Так, тайм ремайнинг. Я понял, мы вызвали не ту ноду. Таймер майнинг, если меньше 0.2, переходим. И также здесь, если меньше 02 мы переходим так давайте посмотрим это для того чтобы мы могли это посмотреть со стороны в консоли пропишем дебаг э, create player 1 так мы ложимся мы встаем Наша анимация проигрывается. Все прекрасно. Также мы двигаемся. Это отлично. Так, у нас ошибка, ошибка, ошибка. Почему у нас здесь ошибка? Так, если мы берем из Action Moment а что-то, давайте мы сделаем из-вылет. А вообще в идеале бы... Так, Action Moment это мы удалим пока что. И в идеале нам нужно сделать это здесь. Поскольку персонажа мы проверяем кастом и также персонажа мы проверяем на извейлит здесь то есть принадлежит ли этот анимационный blueprint нашему персонажу и здесь мы возьмем get action moment сделаем promote variable action moment установим ее и сделаем из valid то есть проверим на валидность если валидно соответственно так давайте то пониже опустим то мы проигрываем логику так у нас ошибка нам нужно установить action moment к нашей переменной так жмем play так, ложимся, ползем, отжимаем, встаем. Так, единственное, что мы вот можем заглянуть, что у нас там внизу. Мы это исправим немного позже. Так, пока что персонаж ложится, все прекрасно. Давайте сделаем сразу наши повороты. Давайте немного отойдем отсюда и сделаем наши повороты. Так, lay turn левый, lay turn правый. Так, на вход и на вход. Обход мы будем подавать то же самое, что у нас и при обычном повороте. Я просто это скопирую. Единственное, что... Ну да, мы это просто скопируем. И поставим сюда. Так, копируем. Поскольку у нас логика не меняется, а меняется только анимация. Так, на выход у нас также логика не меняется. так и нам нужно убрать в этих анимациях точнее добавить галочку force root took и также здесь Теперь мы можем это проверить. Так, жмем Z. Наш персонаж лежит. И чтобы я еще добавил, это... ...по выходу интерполяцию 0.5 сюда и сюда так компайл сейф посмотрим Так, ну анимации, конечно, так себе, но в целом это работает. Нужно будет переделать анимации уже исходя из этой системы, чтобы было все нормально видно в положении лежа. Так, но теперь нам нужно еще кое-что сделать, будет поскольку, давайте я подыму, даже сделаю здесь несколько, для демонстрации так, раз 2 три так это примерно для присядя это для ползания Также давайте это увеличим немного. Нажмем play. Так, и у нас то, что мы стоим, да, мы не можем пройти сюда, поскольку у нас препятствие. Нажимаем control, соответственно, мы проходим. И мы можем двигаться. Здесь и все прекрасно. Мы проходим. И встаем если бы же мы нажмем Z, э, то есть залечь то как мы видим мы не пройдем поскольку мы не уменьшаем нашу капсулу и мы не сможем сюда попасть э, для того чтобы мы могли сюда попасть соответственно нам нужно уменьшать капсулу и давайте пропишем для этого логику так давайте сделаем то что э, мы перемещаем меш, когда персонаж сложится поскольку если мы не будем его перемещать то наш персонаж окажется под землей давайте перейдем к персонажа и здесь в н графе мы сделаем add custom event назовем его set relative location in lay. также нам понадобится time line от timeline назовем set location давайте его откроем длина длину давайте с одну секунду добавим функцию сет назовем ее так давайте создадим зажатым щифтом две точки так первая точка у нас должна находиться в нулях вторая точка 11 так один Так, и теперь давайте добавим авто... Авто... сглаживание, чтобы все плавно проходило. Compile Save. Закрываем. У нас есть set. И теперь нам нужно добавить сюда изменения. Так, давайте возьмем mesh. Set. Location. Так нам нужен Лерп вектор. <coughs> И теперь мы будем устанавливать наше значение. Так. По дефолту у нас положение минус 97. Ставим минус 97. Сюда ставим минус 35. Так, проставляем галочки. И мы назовем это старт Location. И также... And. Location. LAY. Давайте LAY допишем. LAY. И это мы подключим на реверс. 7 35 минус 35 бак так смотрим нажимаем мы лежим встаем мы стоим ну давайте галочки уберем не знаю даже в чем проблема все понятно была проблема в галочках так минус 37, минус 95. пять uh -huh -huh. давайте выставим вот так вот да у нас все равно какой-то рубок происходит Арбук у нас происходит из-за того, что... Так, нам нужен Лерб. Подключаем Кальфе. Так, 96 у нас. И 42, по-моему. Так, таргет, капсула, компонент. Так, да, как мы видим, теперь у нас нет рыбка. И все нормально работает. Так, давайте дебаг. Дебаг. Create Player, так, отойдем, сделаем на весь экран, так, ложимся и встаем, ложимся и встаем, ага, у нас теперь нет изменения капсулы, я-то думал, я уже обрадовался, <laughs> так, get, start, location, end, location. хотя нет как мы видим все работает давайте снова дебаг так давайте отойдем посмотрим наша капсула уменьшается и происходит все нормально и адекватно так давайте нажмем обычный плей, посмотрим так пройдем ли мы Здесь. Так, ну здесь мы не заползаем из-за того, что слишком низко для нашего персонажа. Так, я думаю, такой высоты будет достаточно. Так, мы присели мы залегли и мы можем заползти сюда единственное что мы можем также встать но это мы пофиксим в следующем уроке поскольку этот урок уже и так затянулся так на этом мы урок заканчиваем в следующем уроке мы сделаем то что Персонаж не будет вставать, когда у него препятствия над головой. И поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.